В 2020 году знаменитый артист в третий раз стал отцом. К своим годам у него было все – любимая жена, карьера, слава, наследники, и народное обожание. Но, увы, тяжелая болезнь не дала сбыться его последней мечте. И вновь трагическая новость пришла из мира кинематографа, не стало еще одного знаменитого, талантливого артиста, которого любили и уважали миллионы. Борис Невзоров почти всю жизнь отдал служению киноискусству, появившись в десятках фильмов и сериалов. Казалось, что актерская карьера – его главная в жизни любовь, но всего два года назад артист стал отцом в третий раз. Он мечтал вырастить и отвести под венец дочку, но, увы, умер до этих прекрасных моментов от коронавируса, который не смог победить. А ведь именно пандемийный 2020 год принес артисту личное счастье. Пока коллеги Бориса Георгиевича переживали насчет зарплаты опустевших театров, он переехал за город вместе с четвертой женой Еленой Хрипуновой, с которой не успел оформить брак официально. Елена на 25 лет моложе своего избранника, но пару это нисколько не смущало. Напротив, в их отношениях царила гармония, и Елена признавалась, что мечтает родить ребенка от Невзорова. Тамара Михайлова, директора Малого театра, где служил Невзоров, подтвердила. Сегодня умер, ковид, дату прощания пока не назвали. Известно только одно, в последний путь Бориса Георгиевича проводят в его любимом театре, которому он отдал 17 последних лет. Соболезнуем родным и близким Бориса Невзорова. Светлая память народному артисту.